А главное, что так плохо, что так плохо А что изменится? Например, я голосовала за то, чтобы была нормальная семья За то, чтобы у меня была прибавка к пенсии За то, чтобы у нас не оттепали курилы и не оттепали Крым За то, чтобы не обижали животных За то, чтобы все было в мире спокойно и хорошо И за стабильность Вот за что голосовала я ну, жаль, полицейский разговаривает, а то можно было бы у представителя закона спросить. Uh -huh. А есть ли у нас сейчас в уголовном кодексе статья за об... жестокое обращение с животными? Может, не надо все кодексы потихонечку тащить в Конституцию? От этого мы лучше жить не станем? Мы нет, потому что мы свиньи, поэтому мы лучше жить не станем. Так может, тогда не в Конституции дело, не в поправках? Это наш подъезд. Вот конкретно возьмем наш подъезд. Вот мусорную корзину, которую женщина с четвертого этажа любезно поставила, каждый день пивные бутылки. И правильно говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Надо начинать У -у -у. с себя. А Может, с тогда надо начать с того, что в округе четыре точки по продаже да, алкоголя, да, но нет при этом работы. Работы нет во всей стране. Что, что ну так происходит? может тогда начать с того, что работы нет, а не с алкоголя даже. Потому что точка по продаже алкоголя, она дает хотя бы рабочее место тому, кто на ней торгует. Угу. И прибыль тому, кто ей владеет. Да, да. Гораздо больше, чем... И лежачие места вокруг. Вы... Вы не на то немножечко смотрите. Я кстати, смотрю я все правильно. Я смотрю с точки зрения обывателя. Вот именно. Надо смотреть с политической точки зрения а и с точки политик. зрения классовой. С политической зрения, с точки зрения у нас в свое время смотрел Жириновский. Угу. Когда у них в Псковской области поставили их губернатора ЛДПР Михайлова, угу. А не развалилось все, Закрыли даже, где Святогорский монастырь, Тригорское, закрыли угу. автобусы, туристы перестали ездить, даже закрыли почтовое отделение. Вот вам... Но вот разве это... в этом виноват не капитализм? Вы Какой бы... капитализм? Я нет, Наш я местный. проголосовала давно а. а вы с вами голосовали? А я не буду голосовать, я бойкотирую этот а буржуазный... Это Что? Ну-ка ну объяснить на камеру, почему это плохо. Ну, поближе, поближе. Микрофон не настолько чувствительный. Вы хотите разговаривать, говорите <соединяйте> себе. Зато у нас все чувствительно, все пишется отлично. <соединяйте> а вы хотите за кого? 24-го года а -а -а -а. <соединяйте> Вот люди даже не знают, за что голосуют, но зачем-то голосуют. Ну, а зачем голосовать-то? Да что для раз. вас изменится? Да я знаю. <соединяйте> ну, вот хочу вам такой вопрос задать. Для вас э, тариф на квартиру изменится. Вот 1 июля он вырастет. И еще поднимут. Ну, 1 июля его поднимут. А то бишь это послезавтра. Это если вы сейчас проголосуете, его, может, не поднимут? Или его все равно не поднимут? Не надо, не надо. Мы уже эту школу Нам Не, просто не <с> я понял смысл голосовать, если бы что-то в положительную сторону изменилось. Но так-то ничего не изменится от этих а поправок. Добрый день, уважаемый. Вы водитель? Я водитель. Угу. Ну да, за дорогу здесь стоит побороться. Как вы думаете, вот люди голосуют, как мне кажется, активно, вон там целая куча бюллетеней. Как вы думаете, от того, что они накидали эту кучу бюллетеней, дорогу починят? Да, ну, понятное дело, что за Может, тарифы понизят на ЖКХ? Ну, я для себя копал, почитал поправки. Вот, ну, конкретно что-то вот с конструктивного изменения я лично для себя не нашел а какие там конструктивные это изменения да, по могут сути, быть никаких для того чтобы были конструктивные изменения надо ее полностью перебирать просто не считаю что я провокатора, мне реально за обидно. А обидно блогер да информагентство ледокол у меня просто сейчас наших нету материалов агитационных но у вас не на YouTube канал или именно ютуб-канал? Ютуб-канал, ага. отдельный сайт еще и в ВКонтакте несколько канал стран. Канал называется? Да, информагентство Ледокол. Смотреть? Конечно же, смотрите на здоровье. Для этого снимаем. Ну и чтобы молодым была везде у нас дорога, а старикам почет. А не работать до гроба. Нет, нет, нет а что вы так боитесь а потому что я, это. я же не спрашиваю о том как вы проголосовали нет, я, я хочу спросить выгляжу. об ожидаемом. а так плохо я <свят> <свят> плохо а так это не важно. вы главное ответьте честно Чего? а вот скажите, вот вы сейчас проголосовали за Конституцию, против поправок или за поправки, это не важно. За, за не поправки. важно, не важно, не важно, не важно, Мы этим не интересуемся. Мы, мы как информагентство Ледокол, интересуемся, что вы ожидаете от э, этих поправок? Ну, че? Подождем полгода и посмотрим, что будет. То есть, э, это много? Если так мы не так будет... А? Так... Э, вот я уже 32 года живу на этой земле, и все, мы что-то ждем. Мы когда ждем, ждем, станет. ждем. Мы уже два года ждем, угу. когда нам все двор делать обещают. Ну, я, знаю, я знаю, нам все время это обещают, но и при все. этом как бы за поправки, за Путина, за что угодно голосовали. А это здесь ничего при не... чем здесь Путин? Нет, это свое начальство. Так каждый раз... Так он самое главное, начальство вообще-то он за все отвечает в стране. И все остальные ему отчитываются. По примеру, а по если вертикали. он бы под... и это всех снимал и наказывал хорошенько. Вот а за почему это... наказывать, он если они ним одного класса, одного поля а -а -а. ягода. То есть независимых наблюдателей у вас нет по-прежнему. Не из вашей команды. И после этого вы таки хотите сказать, что это таки честное голосование. Okay, я честно это вы честно голосуете, они нечестно потом считают. А это не важно, как вы проголосуете, важно, как потом посчитают. А как они посчитают? Как хотят. Я дважды участвовал в выборах от КПРФ в качестве совещательного голоса на избирательных комиссиях. И каждый раз мы считали одно, а потом в территориальной избирательной комиссии оказывалось совершенно другое. Как не может быть. Все может быть, особенно с Каибом. Особенно, когда у тебя есть возможность манипулировать. Добрый день, уважаемый. Можно задать вам несколько вопросов после голосования? Я от информации «Ледокол», меня зовут Аркадий. Как вы думаете, вот вы сейчас проголосовали за поправки в Конституцию 1993 -го года. Что они улучшат в вашей жизни? Поживем, увидим. Ну, а планы какие-то, может, есть? Прикидки? надежда. Как я могу за, за них решать? Но вы же как-то ознакомились с поправками, что они вносят в в телевизор. Ну, а для вас с этого что? Может вам ЖКХ понизит? Может, пенсионный возраст понизит, может налоги понизят. Да мне уже 73-й год. Ну, неважно, пенсию мне, может меня. повысят. Пенсия? Или ЖКХ лучше снизит. Потому что пенсию-то повышает, но и ЖКХ-то следом ну, тоже два цены, раза Лучше бы цены снизили. Ну, а кто у нас может снизить цены? Как вы думаете? Государство. Государство. А государство ли у нас устанавливает цены? Ну, сейчас у нас цену устанавливает кто? Ну. Хозяин, который продает. Так. Вот. Отсюда вывод логический. Он, он же ничего не делает. Ну, отсюда вывод логический. Если хозяин устанавливает цену, то кто цену может снизить? Государство может Добрый день, мужчина. Можешь задать вам пару да. вопросов буквально? Надолго не отвлеку? Меня зовут Аркадий, я информагентство Ледокол. Вот вы сейчас проголосовали за поправки или против поправок. Это сейчас не важно. Важно, что вы ждете от результатов этого голосования. Стабильность в стране. А разве у нас еще нет стабильности? Чтобы дальше была стабильность. То, что у нас сейчас стабильность, считаю очень хорошо. Если угу. будет хотя бы еще 4 угу. как минимум года, а потом еще, Вообще лет. он на 6 лет засядет. Ну, Причём не знаю, не кто засядет, пусть засядет другой, пусть никто не говорит, что он засядет угу. автоматически. Ну, если даже понятно. он и будет избираться, мы ну, можем да, ну, не да. проголосовать ну, и ну, за да, ну, другого, если будет верим. интересно. Кого. Так вот, как вы считаете, для вас лично после этого голосования станет лучше жить? Может, там цены в ближайших или в дальнейших магазинах снизятся? Ну, как... Или, может, ЖКХ вам снизит? Как минимум, думаю, будет не хуже, а может быть чуть-чуть лучше. Но ну, в чем это лучше выражается? Материально, если? Что, материально выражается? Ну да. Мы не можем там Бога посчитать или еще что-нибудь нематериальное. В частных в частном бизнесе работаю. Если нам не будут прикрывать хотя бы его, то у меня уже все будет хорошо. Угу. То есть вы хотите продолжение капитализма, да? Ну, для того, чтобы решить свои личные проблемы, вы считаете, что именно так. Ну, мне повезло, ну, том, раз... получается, что да, так. Ну, смотрите, у меня такой вопрос. Вы хотели сейчас принять участие в голосовании. Да. А, по какой причине вы какой-то плюс для себя видите в итогах этого голосования? А плюса нет. Ну а зачем тогда участвовать, если плюса нет? Ну, потому что они здесь рядом. Куда-то я бы... Не нет, пошел. а зачем? Вот если нет плюса для вас, объективного долг, или субъективного. Долг, долг. каждого гражданина. Вы в армии служили, по-моему, вот долг отдали. Ребенка родили, вот долг отдали. Ой, Когда это. еще успели-то задолжать? Это такой же. Не вижу тут смысла никакого, уж извините. Может, вы мне его покажете? У каждого свои принципы, свои, свой смысл. Но это субъективно. Может, что-то объективное есть? Но вы же не голосовали? Я и не буду голосовать, а я за бойкот. Я, я, я видите, тоже не проголосовал. Угу. Но вы по объективным причинам, у вас открепительного нет. Ладно, спасибо за ответ. Вечер добрый, женщина. Можно задать вам пару вопросов? Так. вот По поводу вот этого вот действия. Если хотите, можете вдвоем ответить мне. По, На поводу, чего? По поводу голосования вот это а, вот. Ну, нормально. Все. Нет, я не про проведение голосования, не про то, как вы проголосовали. Меня интересует, что вы от этого ждете. Ну что ждем? Стабильности. Ждем стабильности. А стабильности не было радио? Были отдельные позиции такие. Чтобы внимание было. Ну вроде как уже всю мою жизнь и стабильность то есть почти 30 лет ну кто как понимает что выполнялись эти законы. а разве законы выполняется не из-за того что они написаны из за того что их заставляет выполнять Ведь сколько не пиши на заборе одно известное слово а там все равно дрова лежат может что в Конституции не напиши, надо это потом соблюдать. Нет, и не ну просто, мы вот слушаем телевизор, все считаем, нам мы довольны, что... Uh -huh. Все, что... Ну, вы хотели, довольны, а вам после этого ЖКХ сделать. снимут? Ну, оно вниз пойдет, ЖКХ? Тарифы на коммунальную квартиру вашу? Ну, а как же должны, наверное? Да, а с чего? Вот, пер, вот 1 июля их поднимут, это да. я точно знаю. после того, как приняты эти поправки и пройдет голосование, как думаете? Их начнут вниз? Ну, на, да. нет, навряд никуда. ли. Ну а зачем тогда голосовать? Смысл? <свят> Каждый раз задаем вопрос о том, есть ли смысл в, в данном голосовании. Никто не может ответить на этот вопрос. Но зачем-то голосуют. <свят> Добрый вечер, девушка. Можешь задать вам да, пару вопросов да, на давай. камеру? Отлично. Благодарим за внимание. Мы от информагентства агентства «Ледокол». Вопрос. В чем важность этого голосования? Ну, это все фикция, Так. но голос, как порядочный гражданин, обязан отдать. Вопрос, зачем участвовать в фикции, если вы сами это понимаете? Ну, может быть, все-таки один процент может. Правда попадет вот со двора и попадет прям... Куда? Посчитают их, может быть, учтут. Вы прям верите. Нет, я не верю, но попытка не пытка. Понятно, но это как с лохотроном в 90-е, тоже попытка не пытка. Вдруг угадайте. Хорошо. Второй вопрос. Какие изменения после данных поправок для себя ждёте? Как в сказке. Чем дальше, тем хуже. Стать из столбовую? Нет. Водычице морской Или не из этой У разбитого корыта. Ну так а сейчас как? Сейчас так Мы за этой голосуем, чтобы оставалось все так же. тогда надо работать для того, чтобы становилось лучше? Так рыба гниет с головы. А вы знаете, кто? А вы, кто? А а вы кто? представитель комиссии. Ну, представитель. Представляйтесь тогда. Почему? Молочков Антон Валерьевич. Очень приятно. Специальная корреспондент. Да. Можете да, нас да, в интернете да. найти. Хорошо. Еще какие-то вопросы остались нерешенные? Нет. Просто хотел уточнить угу. А вы можете, как представитель участковой избирательной комиссии или территориальной? А, участковой все-таки. Правом... О, с решающим даже голосом. Вот, вы как член избирательной комиссии с решающим голосом, скажите, пожалуйста, для наших зрителей и читателей, в чем должен быть результат этого голосования по поправкам? То, что будет выбрано, люди выберут, какие будут поправки. Угу. То, что они будут приняты, либо не будут приняты. Какие будут? Антон, не ведитесь на эти провокации. Меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вот вы сейчас проголосовали или не проголосовали за эти поправки. Как вы считаете, что изменится от этого голосования? Ну, вообще что-то изменится? Ну, я так считаю, что... Все, почти, которые поправки, которые я слышал, это все, они имеют значение. Я с ними согласна. А то, что эти поправки уже есть в Уголовном кодексе, в Гражданском кодексе и в других ну, кодексах это они... Это надо, надо знать, как люди относятся к этому. Это нужно знать мнение людей. Так если эти нормы уже прописаны в других законодательных актах? Зачем их еще и в Конституцию пропихивать второй раз и тратить на это деньги? Не знаю, зачем. Не знаю я, зачем. Но я со всеми пунктами я согласна. Хорошо, и это мы поняли. А... Путину, может быть, и есть претензии, но альтернативы я не вижу. Поэтому он на своем месте сейчас. Ну Понятно, среди 140 миллионов не найдешь альтернативы. Хорошо, последний вопрос последний вопрос как вы считаете что для трудящихся изменится станет ли лучше жить может жкх снизит цены на лекарства жизненно важные на продукты питания или еще на что-нибудь цены снизит Думаю, что это сразу думаю что в дальнейшем это будет снижаться сейчас сразу после этой болезни не думаю, что сейчас это будет за 20 лет хоть раз снижались нет, наверное. А почему сейчас вдруг должны снизиться? Так представители буржуазной избирательной комиссии и не захотели ответить на вопрос, что же хорошего сулит трудящимся данное голосование. Почему-то все мечтают о том, чтобы была индукция от честного к общему. Поэтому считаю, что если наладить жизнь в своем собственном дворе, то наладится жизнь и в остальных дворах. Но это не так. Ты просто потратишь свои силы, но ничего не сделаешь.